Вакцинация против опасной коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине проходит в сложной информационной и эпидемиологической обстановке. Многие граждане страны не желают делать прививки, доверяя слухам и мифам, считая вакцины экспериментами на людях. Однако вакцина не может навредить здоровью человека. Об этом в студии украинского телеканала Абазровател сообщил заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца Нан Украины, доктор медицинских наук, генетик, профессор Виктор Досенко. Специалист отметил, что прививка от COVID-19 никак не влияет на ДНК или РНК человека. Так он опроверг одно из заблуждений антивакцинистов. Якобы вакцина встраивается в человека и меняет его генетику. Это очень безопасные вакцины, которые никуда не встраиваются, ничего не меняют. Нет никаких даже теоретических оснований говорить, что ДНК или РНК, введенные извне, вместе с вирусом или в нанокапле, что-то там может изменить. Ничего не изменится. Это проверено и на клетках, и на людях. Все остается таким же, объяснил он. Досенко уточнил, что прививки – это метод борьбы с инфекцией, вирусом, эффективность и безопасность которого доказана научным способом. С его слов, нет никаких оснований думать, что вакцина представляет угрозу для привившихся. Он подчеркнул, что вероятность негативных эффектов крайне мала. Эксперт добавил, что имеющиеся вакцины более чем на 90% снижают вероятность заражения COVID-19, и это очень хороший показатель. Согласно официальным данным украинской статики, по состоянию на 20 июня 2021 года в стране было зарегистрировано 2 миллиона 229 тысяч 523 случаев заражения COVID-19, выздоровело 2 миллиона 151 тысяча 463, умерло 52 тысячи 16 тысяч 44, сделано тестов 10 миллионов 670 тысяч 72.